Группа компаний «Азиатранзит Групп». С нами легко и спокойно. Мы имеем склады в городах Новосибирск, Екатеринбург, Москва. Сроки доставки «Дунин-Москва». Автотранспортом 20-22 дня, авиатранспортом 8-12 дней. Наша компания оказывает полный перечень услуг по работе с Китаем. Содействует в оформлении отказных писем, сертификатов и деклараций соответствия. Каждая услуга подтверждается договором. Также клиент получает все документы для бухгалтерской отчетности. Беспокойтесь за свой груз? Обратитесь в компанию «Азиатранзит Групп».